Все, да? да? Поставил? Уже пишется? Да. Всё, короче, да. ребята, решили мы вот тут с Никитой записать песню. Думали, какую бы для вас сыграть. Решили, я растеряю его. Любые песни пишет человек. Поэтому <музык> почему бы и нам не исполнить? <музык> Если понравится, как Никита играет, заходите. Канал Сухой, да? Да. Ну, ссылка будет в описании. И... <музык> Теплый ветер поля летал, гулял, глядел, а потом Этот ветер в окна влетел, и мне рассказал он шепотом очень много смутных ребят уже сегодняшним вечером. К нам придут рубить их подряд, крича на тюрском наречии. А я в свои пятнадцать годов понюхал смерти и пороху Голову снимаю легко, как будто шляпку с подсолнуха. Не рискуй с такой детворой На саблях в поле тягаться ты Было, выходил и один за отношений к двенадцати Вот уж видно их далеке Черный главарь по сверилам Щерится, что ты позабыл на реке Что называется роземь Должен ты накрыться в бою По моему разумению детскому Я тебе по-русски пою Ну, если хочешь, могу по-турецкому пашку весь будто в Пикает там мой каравай Кто рот тросявет, тот раз успокоится хура хура хура хура кор. Слышу турецкие возгласы резкие он там красивому щамусь Голову дам заточенной железкой.